Мы рассмотрели мировой финансовый рынок а теперь давайте от общего будем переходить к частному нас будет интересовать именно вот что выделено серым нас будет интересовать биржевой рынок как он образуется как туда попадают компании которые нас заинтересовали чтобы вообще компании влиться в структуру рынка ценных бумаг они должны выпустить акции происходит это на первичном рынке то есть сразу компания не может попасть на бирже она должна выпустить акции называет происходит это на первичном рынке это может быть либо публичное размещение называется на IPO или закрытое размещение, когда акции раздаются выдаются только ограниченному кругу лиц. Публичное размещение позволяет привлечь более широкую аудиторию. это может происходить через фонды биржу, через банки, через какие-то другие структуры, которые помогают вот это IPO провести. Для чего вообще нужно вот это первичное размещение? Зачем вообще нужно выпускать акции? Выпускается и делается это самое главное с основной целью. Привлечь больше денег со стороны в свой бизнес. И самое главное вот это публичное, вообще это размещение на первичном рынке, это задача тех компаний, которые будут это делать. Это соответственно сам имитент, который собирается выпустить акции. Это могут быть консультанты, андерайтеры, брокеры. Собирается целая команда, и их задача разместить ваши акции как можно дороже. То есть это проводится специальная пиар-компания, чтобы акции стали как можно дороже. Поэтому никогда не советую вам участвовать в первичном размещении. Если компания хорошая и классная, вот это первичное размещение она проведет очень дорого. И после первичного размещения, как правило, происходит либо боковое движение акций, либо коррекция. То есть компания дешевеет в цене. Это говорит только о том, что компания хорошо и классно подготовилась к первичному размещению и собрала как можно больше денег. Это говорит только об ее качестве. Ваша задача купить компанию недорого, а дешево. Поэтому первичный рынок, не советую в нем участвовать. И когда вот проводилось вот публичное размещение компании ВТБ, люди просто потеряли на этом большинство денег, потому что они не понимали в чем они участвуют и для чего им это вообще самим-то нужно. Поэтому первичный рынок, на него просто ставим крест. Мы там не участвуем. После того, как компании выпустили свои акции, у них есть теперь два пути. Они могут пойти на биржевой рынок и на внебиржевой рынок. То есть это вторичный рынок. Вторичный рынок это бумаги, которые прошли первичное размещение. Вот с ними уже можно работать. Соответственно, если у компании нет акций, то ее на рынке, на биржевом, на внебиржевом, на вторичном никак продать нельзя. Вы можете это продать компанию, но вы просто договоритесь с частным продавцом, он оценит ваш бизнес и просто его купит. А вот здесь мы говорим именно уже о, о вторичном рынке, то есть уже есть акции, уже официально зарегистрированы бумаги, которые могут уже дальше, дальше уже более свободно переходить от одного владельца к другому. Значит, где это происходит? Это может происходить на биржевом рынке и на внебиржевом рынке. В чем основное отличие, чтобы попасть на организованный биржевой рынок, компании должны пройти еще дополнительный листинг, так называемый, то есть каждая биржа, подробнее о биржах тоже будем говорить, это некая структура, которая выставляет некие критерии компании, и компания, которая котируется и находится обращается на биржевом рынке, конечно, к ней больше доверия, потому что она уже соответствует неким основным критериям биржи, на которой она присутствует. То есть это может, достаточно должна быть крупная компания, у нее должна быть прозрачная система отчетности. То есть компании, которая обращается на биржевом рынке, вы всегда можете посмотреть, чем она занимается, что она производит, как у нее происходит ее денежный поток внутри. То есть это все. Отчеты, они доступны и они прозрачны. Компания может не выходить на организованный биржевой рынок. Может это быть связано с разными причинами. Например, она хочет сэкономить на этом или не планирует совершать активные какие-то операции на рынке. Если это не нужно, она может теперь продавать свои бумаги на внебиржевом рынке. То есть это бумаги, которые не прошли листинг на бирже. Ну, по разным причинам. Не обязательно, что это именно плохая компания. Но ну, может быть ей не ставилась такая задача выйти на организованный рынок. Поэтому можно ее купить, продать на вне биржевом рынке. Он может быть неорганизованный рынок и также вне биржевой может быть организованный рынок, у которых тоже есть своя система электронных торгов. То есть это все можно через некие, в некую, в некую электронную базу выставить там заявку, найти себе покупателя и также продать эти э, бумаги, уже которые прошли первичное размещение. То есть нас этот рынок не будет интересовать. Я покупал, продавал бумаги на внебиржевом рынке, и ну, там, во-первых, туда нужно выйти как минимум 500 тысяч рублей вот на российском рынке. Меньше 500 тысяч рублей даже никому не интересно работать с такими маленькими пакетами акций. А вот на биржевом рынке у вас появится возможность работать и с небольшими лотами и торговать покупать акции даже за небольшую сумму, всего лишь там несколько тысяч рублей. Вот в чем отличие биржевого рынка. И ликвидность, конечно, на биржевом рынке, она, как правило, больше, если вы собираетесь купить достаточно известные, раскрученные компании. Подведем итоги. Нас будет интересовать далее только биржевой рынок. И именно на биржевом рынке мы будем пытаться купить или продать некие инструменты. Ценные бумаги, Облигации, акции и другие производные инструменты. Все будем подробнее изучать. Теперь давайте кратко обозначим еще, что входит в, в инфраструктуру рынка ценных бумаг. Делится эта инфраструктура на четыре основных части. Функциональная часть это фондовые биржи, внебиржевые торговые системы и различные другие системы, которые как раз позволяют найти покупателя и продавца, то есть свести одного с другим, и вот именно там происходит покупка продажи определенной компании или части компании, то есть вот ценных бумаг, которые эта компания выпустила на первичном рынке. Вторая часть группы – это инвестиционная часть. Это банки, это брокерские, дилерские компании, не банкисские кредитно-финансовые организации. Это те, кто участвует и позволяет дать доступ вот к этой, к фондовым биржам огромному кругу людей. Это могут быть и частные лица, это могут быть юридические лица, сами банки, сами брокерские компании. То есть они позволяют организовать доступ. Следующая часть техническая. Это клиринговые расчетные организации, регистраторы, депозитарии. Это те группы компаний, которые ведут учет тех операций, которые происходят на рынке ценных бумаг. И следующая группа это информационная. Это различные аналитические агентства, пресса, аналитические издания. Это та группа, это то, что снабжает информацией участников вот этого рынка ценных бумаг. Вот четыре основные группы. Уже дальше мы будем изучать непосредственно устройство биржи и уже посмотрим подробнее, как биржа непосредственно функционирует. До встречи в следующих уроках.